Всем привет, меня зовут Вика, и сейчас на ютубе очень популярная тема звонка алфавитом, поэтому в этом видео я буду звонить алфавитом своим одноклассникам. Не забывай подписываться на мой канал, чтобы в дальнейшем не пропускать моих видео. Также не забывай нажимать на колокольчик, чтобы смотреть мои видео первым. Он выглядит вот так вот на телефоне и на компьютере. А мы начинаем! Ну а начнем мы со звонка моему однокласснику. Я очень надеюсь, что будет слышно, и я очень-очень-очень волнуюсь. Алло, алло, будешь завтра? Завтра? Вместо что? уроков идти. Так мою фамилию не назвали? Голубь только что умер. Что? Алло? Дерево упало на голубя, а он умер, прикинь. Задаю, да? Есть, такое. Ее так стрёмно было вообще. Жопа полная. А ты, а ты завтра едешь? Завтра меня не называли. Я в марте еду, наверное. Я тоже в марте, но меня не называли тоже. И тогда, получается, я буду делать, и потому что на полгода, я так поняла, да? Литература завтра жесткая, наверное, будет, и контрольная, и урок. Уроки, ну, урок, да, а вот за контрольной еще не уверен. Много инфы получается все равно. А? Не знаю, много ну да, объемно, объемно. Очень она любит такое, но я не уверена, что она такое сделает со мной. Смотри, не знаю. И, значит, что на Слушай, Саша, знаешь, сейчас на Ютьюбе есть такая тема, называется звонок алфавитом». В общем, ты попал в мое видео. Звонок алфавитом. Вот в интернете в Ютьюбе, вас смотришь, что это. Да, звонок алфавита. Да. Передай привет моим подписчикам сейчас Ах ты А я тебе Алло, алло, алло Я не понимаю, я думаю, ты что то На прикольном тишине Ты отвечаешь, еле-еле Какого-то волк не Да Привет, парень, есть минутка? Да, минутка есть Алло Алло Алло Ратугу хочу Слышу тебя. что там? Да? Ты завтра идешь на флюорографию? Ну да, да. У Филина, короче, прикинь только, что иду, а он такой пролетел. Прикинь. Кто? Что? Хреново слышно тебя. А, мне тоже думал. Кто что пролетел? Куда ты идешь? Цапля и Филин. Летели. Четверг завтра, да? Да, до среда. А я пропускаю физику и театру. -а -а. Что-то вообще не айс. Почему? Щербину. А чё а не айз? Это. Это. Потому что Это. Юля увидела, прикинь, я полгода не видела. Юля? Я вообще Какой так давно не видела, и, короче, так увидела, она такая вообще на морозе прошла, я в шоке была. А что это, Юля? Полина, это был пранк алфавитом. Иди, нафиг. Что, привет моим подписчикам. Счастливо. Вот.